Здравствуйте, меня зовут Геннадий Патлажан, я пластический хирург. И сегодня мы поговорим с вами по поводу тех операций, которые мы делаем в области плеч. Итак, что мы делаем в области плеч? У нас есть две основные методики, которые мы делаем в области плеча. Первое, когда у нас есть избыток жировой клетчатки, мы делаем липосакцию вот этой вот области. Мы размечаем то, что нам необходимо ставим там, где у нас есть основной избыток жировой клетчатки. Дальше мы делаем небольшие два прокола с одной стороны и с другой стороны, и через эти проколы мы вводим специальный раствор, который называется раствором кляйна, который разжижает жировую клетчатку этой области. И потом с помощью специальных металлических конюль и вакуум-аспиратора удаляем избыток жира. Итак, вторая операция, которую мы делаем в области плеча, это пластика плеч. Когда мы сделали липосакцию и понимаем, что все-таки остался еще избыток кожи, который нужно убрать, что мы делаем? Мы рисуем центральную линию, там, где мы хотим, чтобы у нас оставался рубец, то есть чтобы он был скрыт. И дальше путем вот таких вот измерений мы рисуем те линии, где мы будем делать непосредственно сами разрезы. И по передней, и по задней поверхности мы рисуем избыток кожи, который мы, собственно говоря, и будем удалять. Чтобы четко и ровно нам сопоставлять края раны нашей, мы рисуем вот такие вот линии, которые нам помогают это сделать. Вот. И зачем нам это надо? Нам это надо для того, чтобы когда пациент опустит руку после операции, его рубец будет находиться в задней внутренней поверхности. И это будет, ну, считается достаточно такое скрытое место, и в то же время это безопасное место для выполнения данных операций, так как рука, как мы знаем, имеет очень серьезную функциональную основу. Кроме тех операций, которые я вам рассказал, либо плеч и пластика плеч, что мы еще делаем в области верхней конечности? Мы делаем очень полезную операцию, которая называется кюретаж акселярной области. То есть, когда идет повышенный гипергидроз, Акселярной области, повышенное потоотделение, через небольшие два прокольчика мы с помощью специальной кюретки выскабливаем эти потовые железы. И реально после данной операции пациенты в 2-3 раза меньше потеют. И это очень серьезная адаптация их в обществе, так как они очень комплексуют по этому поводу. Кроме этого, в области верхней конечности есть еще кисти. И с возрастом кожа области кистей становится более дряблая. В связи с этим мы можем делать плазмолифтинг, то есть обкалывать кожу плазмой и даже делать липофилинг, то есть вводить под кожу кисти жир. Этот жир позволяет за счет стволовых клеток, которые находятся на нем, улучшать текстуру кожи, а за счет объема жирового трансплантанта распрямлять те морщины, которые образовались с возрастом. Итак, по всем вопросам пластических операций и в частности по операциям в области всей верхней конечности, вы можете получить подробную информацию, придя к нам на консультацию. Звоните или записывайтесь через наш сайт подложан.com.